Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серия Кролик. Ну вот у нас бассейн набирается. Бассейн на 6,5. Набирается примерно, если напор воды хороший, 4 часа. Спускается час. Ну вот сейчас будет чистенькая водичка. Дети приедут, будет очень довольны. Слава Богу, все очень пересыхало у нас. Жира невыносимая за 40 или под 40. Ну что такое. Куркам здесь вот тенек. Сейчас они на улице, на улице. Но как только сейчас солнце еще выше поднимется. Сейчас у нас 10. 11. Поднимется. Они все будут сидеть в сараке. В сараки более прохладно. За счет того же, что пенопластом у меня подшит потолок. То есть от а шифера не так ну, парит. Вот они тут, это жизнь радуется. Вон квахтуха, там 13 яиц, посмотрим, у нас в инкубатор заложено, сейчас ходим туда же, и квахтуха, но квахтуха такая, знаете, дотронулся, она спрыгнула, то есть такая ненадежная женщина, с характером, уточки, жизни радуется, как и оставалось три штуки, так и есть, мамка уже гуляет с таким папком, ну, для детей, по крайней мере, они приходят сюда, вот там стоят, наблюдают, им интересно. Ну а нам что? Лишь бы дети были довольны. Вот такие интересные бегунки. А, ну практически по периметру сделали вот такой небольшой настил, для того, чтобы дети заходили в воду не из травы или с, там, песка, а из деревянной поверхности. И легко помыть, и ну, бассейн это такие. лайфхак, если кто-то ставит себе дом в бассейн. Так, сейчас мы сходим. Кому мы сходим? Крокодил мой рабочий, только приехал с работы. Так, пока крокодил, мы сейчас сходим нашим цыплятам. Где наши цыплята? Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа. А, цыпа. Уже подросли, и скоро пойдут уже в общий вольер с курами. Жарковато, конечно, но ну, за счет того, что по периметру здесь сеточка, поэтому вентиляция. Круговая, потому что я знание, которые держат своих цыплят, в покрышке из под там, больших каких-нибудь сельскохозяйственных оградов. Там, конечно, им очень душно, потому что нет проветривания. Здесь у нас по периметру полностью сеточка стоит, поэтому здесь им проще. Здесь только в одном месте эм, больше, чтобы было тенька, трапочка повесить. Вот так. Закрыли только крышку нормальную еще не сделал. Ну, Бог даст, додела. Так. Свинки, посмотрите. где тут свинки. Вот они. Я балдею, я балдею, я балдю. Да? Тарик совсем закопалась. О! Валяется. Бегемот! Дючка, вади хорошая, води хорошая. Не хочет идти. Ну, как сюда, хозяин, С большим количеством. Ну, понимаете? Ну вот, ладно. Так, у нас маленькая здесь вот ЧП произошло, друзья. Здесь свинки, как вы видите и как вы знаете, это с хвостом, а это без хвоста, вот это я грызло хвост, ну скорее всего, потому что я его не нашел, а, то есть каннибализм, сегодня будем мы сейчас переставлять сюда в этот загон. Тут бочка тоже пустая, вы не думайте. А сейчас переставим туда, в тот загон ее. Обработал, чем я обработал? Березовым дегтем. Помазал их, чтобы мухи не грызли. И, скорее всего, будем садить на антибиотик, чтобы не пошла какая-нибудь там зараза. Потому что сейчас жара невыносимая, и очень-очень жаль будет, если что-то произойдет не так. Ну, кныры, ну африке к ну, что, Ходи, что Грязнуля. Ну, а, хочешь, покажись, грязнули. Ну, эти а, парка, а, вот, вот такие вот, моцные, моцные, моцные. Вот так уже и грязь, сейчас будем их тоже подстилать, потому что синки-свинками нужно, чтобы было чистенько. Да, синтус? Ну, а здесь у нас сидят цесарки, друзья, потому что они хищники. И они троглодиды, троглодиды еще. Здесь у них, у них хорошо. Травка муравка, тикают, ходят себя жить радуется Парочка. Яйца не несут, просто декор. Жинки на огород. Здесь уже все буянит. Ох, луки, шмуки. Я в этом, друзья, не разбираюсь. Ну так, думаю, пройдусь, пока жинки нема. А то скажет, "О, не а ты тут уже показываешь всем. Ну а что это? Как есть, так есть. Что врать? Врунов никто не любит Я знаю, что фасоли тут практически нету тут. Вот Что-то фасоли в этом году, горохи есть Ну, тут вот зацветает, уже, как честно, задолубался поливать Тут Вода уходит моментально Перцы Томаты Почкиненные Какие там, блин? Капуста ну здесь что томаты. плоды якобы уже появились. Там грядка небольшая капусты. Что это, блин? Короче, тут тоже что-то тут лопухи какие-то растут. Видно Юлька не выполола грядку. Так, ну здесь картофан только еще начинает зацветать, смыкание ботвы произошло, два раза жуков уже гоняли. А здесь уже рядок доцветает уже практически, а здесь только еще бульба зацветает. Ну вот, огородик, Синтус там, вон там, дюдька, дюдю, дюдю, -дю -дю. ходи сюда, пиачилу давай сюда Да, дюдю, дюдю, дюдю, прогрызли, блин, а? хрунтили, блин, пар, ой, снимайте мне сейчас забор тут. Ладно, пойдем в будем там тоже жарко, вчера привез сено с поля оно такое, ух, жарко Я думаю, ну на ночь положу, чтобы было все хорошо а Знаете, друзья, в крючатнике сразу же температура подскочила Даже не очень так это, как-то комфортно стало Идем, идем, и куда мы идем Дверь постоянно в крючатнике закрыта Здесь у нас расчеточка. расчеточка И там сеточка так, закрываем не, ну, с улицы, когда, друзья, заходишь, Знаете, вот здесь появилось у нас окошко. И была у нас эта зеленка, то есть э, трава. Не трава, а зерно. Желтая стала зеленая, то есть света больше начало попадать. Так, ну, здесь нету никого. Не, ну, все-таки здесь не та жарко, как на улице. Вот этих будем мы начинать скоро случать, потому что уже вес некоторых 2903, 3100 так, вчера приезжали, одну девочку забрали вот эту мне девочку уже три почти 200 поэтому сегодня завтра будем смотреть на ее петелечку и чтобы она начинала работать ну здесь малыши карандаши от серебра вот они такие поместные получились Вот им высоты немножко маловато не хватает роста поэтому сюда приходится подлаживать э -э сет потому что до верха они практически не достают ну ничего две недельчики немножко подложим. так здесь вот такие вот булдосы булбосы здесь вот их намного намного больше вот смотрите сколько тут штук 10 или 11 а говорят место мало в клетке никто не этого не падешь никакой пропойная то есть проколанная от миксоматоза и все это самое главное так, вот этот уже практически пошел на выздоровление. Осталось от суть цу Хотя-ка мы его тебе дети Где -то? Куда ты убежал? Такие пушистые, блин. Дзабешки. Вот, можно с вами убедиться, друзья. Уже чуть-чуть осталось. Стриптоцит. Прамоврочек, засыпал и все хорошо. Так, одному как-то неудобно. Здесь вот такое серебро, здесь меньчанин. У От менчанина еще приплода не было. А от серебра уже есть. Так, что у нас здесь? Здесь мамкам тяжело, потому что... Потому что, потому что... Смотрим. Здесь вот малыши закопались. Почему они закопались? Вот так. Достаем их, потому что они... Вот так, им жарко. Здесь такие уже большие, ну а это кайфуют мамки, мамки кайфуют. Главное, чтобы была вода и еда, и прохлада, потому что если будет прохлада, то будет все хорошо. Все, что хотел, показал, обзорчик сделал хозяйство. Появились вопросы, пишите, задавайте. На все по теме данного ролика постараюсь ответить. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирное небо над головой.